Сегодняшняя церемония знаменует начало вашей дипломатической миссии в России. Я искренне желаю вам успеха в этой значимой и ответственной работе, работе, которая призвана служить продвижению нашего сотрудничества по всем направлениям. Уверен, что в профессиональном плане здесь, в Москве, вам будет интересно работать. Вам хорошо известно, что мы последовательно выступаем за верховенство международного права и таких его базовых принципов, как уважение территориальной целостности, суверенитета и вмешательство в внутренние дела других государств. Мы абсолютно убеждены только на этих принципах и могут основываться подлинно равноправные партнерские отношения. При этом считаем контрпродуктивным такую политику, которая построена на идеологических стереотипах. стереотипах инерции, блоковых подходов или двойных стандартов. Опыт истории свидетельствует, такая политика крайне негативно сказывается как на всей системе международных отношений, так и на ситуации в отдельных странах. Развитие равноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами – это наш приоритет. У нас, надеюсь, единый подход и с вами, уважаемые господа. Хочу еще раз подчеркнуть заинтересованность России в последовательном укреплении партнерства с государствами и международными организациями, которые вы представляете. Придаем большое значение развитию сотрудничества с Бурнеем. Рассматриваем его как важную составляющую нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерены углублять двусторонние связи, прежде всего в торгово-экономической сфере. Прочные традиции добрососедства сложились у России с Финляндской республикой. В наших планах продвижения крупных торгово-экономических и инвестиционных проектов, расширение прямых контактов по линии регионов. Об этом мы много говорили на нашей последней встрече с президентом Финляндии в Петербурге. Хочу отметить динамичный характер российско-британских связей. Мы вышли на высокий уровень политического диалога, стремимся увеличивать объемы и качество экономического сотрудничества. Убежден, что новые возможности для совместной работы открываются в наступающем 2005 году, когда Великобритания будет председательствовать в «восьмерке», а со второй половины года в Евросоюзе. Дорожим традиционно теплыми и доверительными отношениями с Индией. Сегодня политические, экономические и культурные связи между двумя странами последовательно развиваются. В ходе декабрьского российско-индийского саммита был подтвержден курс на наращивание и обогащение стратегического партнерства. Давние отношения связывают Россию и Ирак. В нынешний сложный период истории этой страны мы желаем иракскому народу скорейшей стабилизации, обстановки и налаживания мирной жизни. Мы убеждены. Это первое и главное условие построения суверенного, целостного иракского государства и его устойчивого развития в интересах всех национальных и религиозных групп. Считаем, что международное сообщество должно уделять большое внимание экономическому возрождению Ирака. Со своей стороны намерены и впредь оказывать иракскому народу необходимую гуманитарную помощь, укреплять взаимовыгодные деловые связи. Грузия не просто сосед России. Наши народы связаны общей исторической судьбой, переплетением духовных и культурных корней. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы российско-грузинские отношения развивались в духе партнерства и добрососедства. Это полностью отвечает национальным интересам наших стран. Ценим традиции взаимного уважения, сложившейся между Россией и суверенным Мальтийским орденом. Считаем, что мы способны эффективно сотрудничать во многих областях, включая гуманитарное содействие. Рад приветствовать сегодня в этом зале представителя Европейского Союза. Это влиятельное интеграционное объединение Россия рассматривает в качестве своего стратегического партнера. В наших общих интересах решение стоящих перед континентом проблем, повышение веса Европы в мировой политике и глобальной экономической интеграции. Уверен, что создаваемые в рамках нашего партнерства четыре общих пространства станут значимым звеном в формировании единой большой Европы. Полагаем, что уже в ближайшем будущем эта совместная работа принесет ощутимые выгоды нашим гражданам. Уважаемые коллеги, друзья, осталось совсем немного, и новый 2005 год вступит в свои права. Я искренне желаю, чтобы он стал для ваших стран и народов успешным и благополучным. Позвольте пожелать вам, чтобы ваша работа в России была насыщенной и плодотворной.